Вы все, наверное, слышали, что мировая экономика постепенно восстанавливается после кризиса. Восстанавливание неустойчивое, и поэтому особо осторожные политики-аналитики задаются вопросом, будет или не будет вторая волна кризиса? А сказать вам, когда конкретно кончился кризис? В марте 2009 года. И все начало расти. Это начало марта прошлого года. Администрация Обамы сложилось, наконец. То, что называется экономическая команда, она как-то собрала мозги в кучку и до чего-то договорилась. И они объявили. Все. Больше ли никому опаснее дадим. А мы сделаем все, что от нас требуется для того, чтобы этого не произошло. По-английски whatever it takes. Вот сколько надо, столько и а, выложим денег для того, чтобы ничего не произошло. Другими словами, были ваши проблемы, теперь наши проблемы. Мы, государство, все берем на себя. Будьте счастливы. Рынок моментально обрадовался и сказал, отлично, теперь долги национализируются, прибыль приватизируется, и рынок пошел вверх. Первой ласточкой чудесного восстановления были прибыли, которые вдруг начали показывать крупнейшие американские банки. Такое впечатление, что они списали все плохие активы, закрыли все дыры и начали новую жизнь в растущей экономике. Однако экономика не растет, кредитный коллапс продолжается, никто никого не кредитует, а отчеты о прибылях налицо. Откуда прибыль? Осмелевшие банки даже в очередь выстроились возвращать государству десятки миллиардов экстренной помощи. Совет по стандартам бухгалтерской отчетности под давлением банковского лобби изменил всего-навсего стандарты бухучета. Представь себе, вы банк. выдали кредит на миллион долларов под залог недвижимости. Рыночной стоимостью – миллион двести. Этот залог вы отражаете в балансе суммой миллион двести. Теперь представьте себе, что рыночная стоимость недвижимости упала вдвое. То есть ваш кредит в миллион обеспечен залогом на 600 тысяч. То есть 400 тысяч – это дырка в балансе. Более того, в этом случае вы обязаны увеличить резервы на риск потерь, то есть продать для этого часть ваших активов, и так уже обесценившихся. Оценка ваших активов понижается, и вам опять надо увеличить резервы. Так вот, американский регулятор разрубил Гордиев узел, разрешив банкам отражать падающие активы по некой нормальной стоимости, то есть разрешив им, по сути, не бескорыстно фантазировать на эту тему. Теперь чтение банковских балансов не отражает ничего». Помните, как Чапаев выиграл в Англии кучу денег в карты? Петька спрашивает, как ты, Василь Иванович? А я им говорю, карты предъявите. А они у нас, от джентльменов, принято верить на слово. И тут мне, Петька, пошла такая карта. Цикличность вообще лежит в природе рыночной экономики. Бурный рост сменяется спадом и депрессией, во время которой происходит качественное обновление экономики, то есть формируются предпосылки для нового рывка. За послевоенные годы современная экономика, смертельно напуганная Великой депрессией, выработала весьма изощренные механизмы антициклического регулирования, который и сыграл с ней в однополярном мире дурную шутку. 90-е годы надувается огромный пузырь фондового рынка, достигшего предела к 2000 году. Пузырь должен был лопнуть с неизбежным затем спадом и структурным обновлением экономики. Однако кризиса с неизбежным глубоким спадом, а затем структурным обновлением экономики не случилось. Мировые, то есть американские в первую очередь корпорации, нашли способ обмануть экономический цикл. Они просто перенесли производство в Китай. Если в стоимости продукции американских корпораций затраты на рабочую силу составляли 50-60%, то перенос производства в Китай, где рабочая сила в 35 раз дешевле, означал колоссальное увеличение прибыли, возможность не только сохранить, но и многократно увеличить этот самый фондовый пузырь.